Сегодня состоялось выездное мероприятие рабочей группы Общероссийского народного фронта, посвященному вопросам ремонта коммунального моста и дорог в нашем городе. Подробности смотрите далее. Эксперты заявляют, что уровень изношенности дорог в Красноярске на сегодняшний день превышает 80%, а их ремонт идет практически круглогодично. Ямочный ремонт, частичный ремонт автомагистрали, ремонт в трудные погодные условия, все это как-то несерьезно, если рассуждать логически. А вот деньги на такие виды работ выделяются все-таки немалые. Если учесть то, что гарантийный срок дорожного покрытия составляет ровно год, а на практике асфальт живет еще меньше, по причине нарушения технологии укладки, получается, что выделенные деньги просто закапывают в землю. Очень жаль, что мы сегодня на него не пошли, не посмотрели качество, в котором оно выполнено, не посмотрели те доводы, которые мы говорили. Если сейчас по нему пройтись, уже можно будет увидеть оголенные камни, это говорит о ненасыщенности смеси, увидеть пористость, которая существует. Мы со своей стороны сейчас зафиксировали эти места, передадим УДИП, чтобы именно в этих местах сделали вырубку и посмотрели водонасыщение данных мест. Помимо всего этого, мы слышим только об увеличении сумм, которых на самом деле никто их не видел. И вот сегодня сумма была озвучена в 500 миллионов рублей, будет потрачена на дороге в городе Красноярск. Хотелось бы всем напомнить, что первоначально из бюджета города выделялось 125 миллионов, затем дополнительно выделил край 100 миллионов рублей. Откуда взялись остальные суммы, так и непонятно по сей день. Но всю информацию мы будем проверять на торгах, то есть как они будут проходить, на какие работы будут выполняться. Плюс, помимо всего этого, ну, хотелось бы заострить внимание на то, что э, все-таки э, надо говорить еще о самом качестве асфальта, который у нас укладывается. То, что существуют гарантийные сроки, мы с вами прекрасно понимаем, что на ямочный ремонт этой гарантии нет. И просто так закапывать деньги в ямочный ремонт, ну, нецелесообразно вообще. Власти, в свою очередь, сообщают нам, что в этом году на так называемый ремонт всех дорог в Красноярске будет выделено почти 500 миллионов рублей. Куда пойдут эти деньги, нам рассказал начальник отдела управления уличной дорожной сетью департамента горхозяйства Красноярска Никита Дресвянкин. <соспитут> Политика ремонта автомобильных дорог заключается в том, что действительно есть работы текущего характера, так называемый ямочный ремонт, да? объем средств, на который сегодня составляет порядка 300 миллионов рублей. И это работа, вот о чем говорил и Юрий Николаевич, это действительно те работы планового характера автомобильных дорог. То есть для ремонта Автомобильных дорог как раз-таки в те межремонтные сроки, которые нам диктует нормативная база, вот эта сумма на эти работы составляет порядка на 200 миллионов рублей. Сегодня опционная документация также находится на торгах, ну как в части ямочного ремонта, так и по объектам планового характера. Вот, то есть на, именно если останавливаться на втором, то как раз таки эти объекты будут э, носить гарантийный срок свыше двух лет, ну, в зависимости от их элементов. Там, то есть сегодня нам нормативная база говорит о том, что э, там, грубо говоря, полотно имеет срок годности три года, э, какие-то элементы обустройства до пяти лет. То есть и в соответствии с этой нормативно правовой базой мы соответственно, будем работать, ну и собственно работы А для общероссийского народного фронта улучшить качество дорог и сэкономить бюджетные средства на сегодняшний день самая актуальная проблема. Вместе с экспертами депутаты ЗАГС Собрания и члены народного фронта пришли к единому мнению и составили ряд предложений к администрации города о внесении поправок в контроль дорожно-ремонтных работ. Мы учитывали, прежде всего, обеспечение безопасности жителей, обеспечение жителей Красноярского края. К чему мы пришли? Первое, это то, что подавляющая большинство сейчас проводит так называется проводится текущий ремонт дорожного покрытия. В скобках ямочный ремонт покрытия. Сами специалисты, сегодня, которые проводят данные работы, они сами э, подсказывают, указывают, значит, рекомендуют минимизировать понятие и вообще проведение как такового э, текущего ямочного ремонта. Вместе с тем, текущий ямочный ремонт на сегодняшний день, даже а он, от него никуда не уйдешь, он э, не предусмотрит гарантийные сроки. Значит, поэтому мы предлагаем обеспечить сроком гарантийного обслуживания его гарантии не менее двух лет. Это первое. Второе. В максимальном подавляющем большинстве сделать капитальный ремонт. Это, на наш взгляд, действительно повысит, ну, во-первых, более качественное, значит, качественное приготовление ремонта дорожного покрытия. И те сроки, которые предусмотрены, их реализовать от трех до семи лет. Следующий момент. Для того, чтобы любой житель города Красноярска имел возможность значит, ну, проревизировать, по-другому никак скажу, проэкспертировать, как хотите, провести контроль некоторые. Значит, о проведенном ремонте, проводимом ремонте, а также о том подрядчике, который проводил ремонт, мы предложили на сайте администрации города в рамках в подразделе дороги сделать соответствующую информацию. Проконтролировать дорожные работы, оценить ее качество теперь сможет каждый житель Красноярска, который неравнодушен к состоянию дорог. Свой отзыв или комментарий горожане могут оставить на сайте администрации в разделе «Дороги». А чтобы знать правильную технологию укладки дорожного покрытия и грамотно составить отчет о нарушениях, на сайте общественной организации КРОДАФАР будет создана методичка с подробным описанием. Ну, то есть, если вы проживаете, да, или заинтересовано в данном участке остановиться, посмотреть, как происходит фрезеровка, то есть, когда снимается старый слой асфальта, затем, как его поливают на эмульсионной смесью, вот этим битумом, который мы привыкли называть, посмотреть через некоторое время, что с ним встает. Вот по примеру, как на «Партизан Железняка» битум от просто испарился, потому что большое содержание влаги было. Ну и затем, как уложили асфальт, имеется ли на стыках битумное промазывание, то есть, чтобы плотность асфальта лежала, ну и плюс катки, укатывают, которые они должны быть нелегкими, они должны быть двух типов. Один двухтонный, другой 12-тонный. Дороги в России всегда были основной проблемой, и наш город не исключение. К счастью, прогресс не стоит на месте, и теперь любой житель в любой момент может заявить об актуальной проблеме в интернете. Вопрос только в том, как на данное обращение будут реагировать власти, и не придется ли нам самим латать ямы на дорогах, как это недавно сделал мужчина, которого, по всей видимости, такая ситуация не устраивает. Нам очень хотелось бы, чтобы данная ситуация не повторялась, и ремонтом дорог все-таки за занимались правительство, а не народ. Бездорожье одолеть не штука. А вот как дорогу одолеть? И у черта, и у Бога На том меточету и российская дорога. Семь загибов на версту.